А цель оценки какая? Это в договоре прям прописано муниципальном. Выплата, да? Выкуп. С какой целью? Отчуждение? Земельного участка? А вид оценки какой? Нет, вид оценки какой? То есть все-таки рыночная. А где в законе об оценочной деятельности прописано вот это фото, видеосъемка? В частное жилье, оно у меня еще не отчуждено, врываться а вот сердце, так. Там нигде не прописано, вот это должно быть по документам. Так а для чего вот эта вся съемка ведется? Но у вас же документы есть. В законе об оценочной деятельности покажите мне статью, где вы должны врываться в частную жизнь, в частную собственность снимать. Но этого нету в законе. И у оценщика нет таких полномочий. У них есть документы с реестра запрошенные. Почему? А что ремонт влияет, мне больше заплатят? А я так думаю, что нет. Там мне указано, что ремонт оценивается в самой статье. потому что нет этого в законе, поэтому вы мне не скажете. А где полиция есть здесь? Основания должны быть войти ко мне по закону. Их нет. Будем вызывать полицию за вторжение в частную жизнь. Как это наше нарушение в законе об оценочной деятельности? А вы никогда не против? И списать долги вы тоже не против? Это не нужно. Это в законе не прописано. Это, не, прописано. это, не, прописано. это не нужно. А при чем тут долг? Я говорю, это не нужно фотографировать. У них документы есть. Доплат не указана тоже в законе. Пусть покажут мне закон и заходят. Хороший вопрос. Замечательно, мы уже переехали, уже, уже все разобрали. Все, хватит. ну что за плечи ходили снимали, за этим А давайте через неделю еще третий раз пойдем пофотографируем. А пофотографируем. Поразвлекаемся. Ага, без документов. Люди не, не приехали из Москвы. что вы говорите? Устраиваете. Я уже все разобралась. Да не пускай. Должна влизать. Ну, Ты хочешь, что не хочешь, понимаешь, не это сказать, твои деньги. Да не плачу в твою квартиру. Это желание каждого. Не самая хочешь напускать? Она ж не говорит. Здрасте. Ёпта. А че вы ничего не делали за 30 лет? Оплатой а не занимались. А, ну вот, видите, на халяву и сахар сладкий. Да-да. О, ага. вот такой человек вас привел к расселению, вы так бы жили в дерьме, блядь. Шикинская. Это административная района комната. Жилая, только в каком состоянии. Договор надо. Ну, администрация деньги получит. Никто не живет. Нет, не впускаю.